Рация Профи это профессиональная рация с довольно богатым функционалом. В этом видео мы постараемся рассказать вам о ее некоторых возможностях, которые отличают именно эту модель от многих других. Итак, мы не будем перечислять все пункты меню и рассказывать какой за что отвечает. На нашем сайте есть материал, в котором подробно описаны основные функции трансиверов, перейти на него вы можете по ссылке вверху экрана, также все функции Подробно описаны в инструкции. Давайте начнем. И первое, о чем мы расскажем, это функция частотометра в этой рации. Другими словами, она может считывать частоту и тон с других радиостанций. У нас есть iRadio 710. У этой модели есть функция озвучивания запрограммированных частот и тонов. Давайте включим. 1. Receiving memory 4. 3. 4. 7. 2. 5. 0. 0. DCS. 0. 2. 3. Transmitting memory 4. 3. 4. 7. 2. 5. 0. 0. DCS 0, 2, и таким образом она нам сказала, что тут запрограммирована частота 433, 725 и DCS-тон D023M. Давайте проверим это. Включаем нашу радиостанцию профиль. Заходим в пункт меню, нас интересует тридцатый пункт. Здесь мы можем включить CTS и DCS. На самом деле это без разницы, тон она определит и так. Ну, выберем DCS. Подтверждаем. И чтобы активировать сканирование, нам просто надо зайти на меню и нажать на клавишу звездочка. Открывается новое окно. Здесь мы нажимаем на передачу. И вот фактически, если близко поднести, мы видим, что все определилось верно. Как только мы отпускаем передачу, считывание прекращается. Ну, давайте включим шестой канал. И еще раз продемонстрируем То есть шестой здесь у нас 433-200. Это LPD-канал. Для чего нужна эта функция? Например есть некая группа людей, у которых рации без дисплея и они не знают частоту, на которой работают. Таким нехитрым способом вы можете ее узнать и в дальнейшем с ними общаться. Следующий пункт, которого нет больше ни у каких моделей, это секундомер. Находится он в 26 пункте меню. То есть включаем 26 секундомер. Здесь, если он выключен, мы его включаем и подтверждаем. Включается секундомер таким же образом. То есть нажимаем меню, нажимаем звездочку. Здесь появляется окошко, как и в предыдущем пункте меню. И чтобы активировать секундомер, нажимаем на решетку. Для того, чтобы остановить, можно нажать на любую кнопку. Еще из интересного, у этой радиостанции есть 20 и 21 пункт меню. То есть 20 и, собственно, 21 пункт меню. Здесь вы можете назначить функцию на одну из двух дополнительных клавиш. Вот, допустим, вторая клавиша у нас. Отключение шумоподавления. Вызов групповой. Отключение клавиши. Сканирование. Лампа, собственно, лампа. Это у нас экстренный вызов, еще один SOS и радио. Но по умолчанию здесь у нас стоит отключение шумоподавления. На следующей кнопке по умолчанию у нас стоит радио. Если вы хотите, чтобы мы рассказали о других функциональных возможностях радиостанции, пишите нам в социальных сетях, и мы постараемся записать видео по каждой функции.